Всем привет с вами RM сервис меня зовут Алексей и мы продолжаем наш эксперимент под названием майнинг или добыча криптовалют сегодня 13 день отчетности Заходим на сайт дворфпуа, обновляем страничку и выписываем наши показания в табличку доходности. У нас было 6 и сегодня в 2 часа ночи произошла выпада на кошелек Поникса. Соответственно, эти две выплаты мы будем плюсовать, так как отчетность ведется с 31 сентября. Первая выплата составляла 5 миллионов 16 тысяч 057 сатош Прибавляем вторую выплату. Это 5 миллионов 19 тысяч 044 сатоши. Прибавляем подтвержденный баланс. На данный момент составляет шестьсот двадцать одну шестьдесят две сатоши. И прибавляем неподтвержденный баланс. Смотрите, также у нас есть подтвержденный, но еще не стал на баланс. Его мы тоже будем прибавлять. И получаем 10 миллионов восемьсот четырнадцать тысяч восемьсот двадцать Сатош. Записываем табличку доходности. Сегодня у нас 12.09.2017. Смотрите, вот эти показания у Рэйди это выплаты на кошелек по Unix, которые уже прошли. Здесь они висят у нас в транзакции. Общая сумма у нас сейчас 56 миллионов 016 тысяч один на сатоши. Заходим на кошелек CoinMinePL, обновляем страничку и выписываем показания по декреду. Копируем подтвержденный баланс. 0,1408 декретов. Прибавляем неподтвержденный баланс. И получаем 0,1416 декретов. Записываем в табличку доходности. И выписываем курс Эфириума на сегодня. Заходим на сайт CoinGecko, обновляем страничку. И получаем курс эфириума на сегодня равен 16730 рублей. Записываем нашу табличку. Выписываем курс декрета на сегодня. Там же самое на CoinGecko. 1558 рублей. Теперь выписываем курс эфириума относительно рублю. Берем наше количество на майнинго эфириума, вставляем в конвертер валют. И получаем 1809 рублей 41 копейка. То же самое делаем с декретом. Получаем 220 рублей 72 копейки. Всем большое спасибо за просмотр, спасибо, что подписываетесь на наш канал. И 13 5 минутка подходит к концу. Всем до завтра, всем пока.